Привет, друзья! Прежде чем я вам покажу рецепт, как я делаю уже, наверное, года 4 подряд мраморные яйца, крашу мраморные яйца на Пасху, я хочу вам рассказать пару лайфхаков про яйца. Я вам рекомендую на Пасху не забывать, что есть перепелиные яйца. Они, естественно, красивые и, естественно, по-своему, окрашены. Вам достаточно взять Обычные в магазине продаются краски для яиц. По инструкции есть рекомендация добавить декора, вот эта фольга, я так понимаю, желатин, который я растопил, помогает этой фольге распадаться и яйца такие становятся ну, по-своему разукрашены, но я этого делать не буду и вам не рекомендую это делать. Не обязательно просто. Яйца будут и так красивые. Лайфхак номер два. Или как не попасть на яйца. Сейчас, в период пасхальных праздников, будет э, большой спрос на них. И, соответственно, продавец захочет нести наименьшее количество убытков. Э, будут фактически подсовывать вам битые яйца. Как сделать так, чтобы не попасть? Это касается непрозрачных упаковок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 Необходимо провернуть прям в упаковке. Каждое абсолютно проворачиваю. Если яйцо бито, часто продавцы прячут битую сторону вниз, то в таком случае яйцо просто присыхает в упаковке. И вы его сразу с первого раза не проверли. Вот таким образом вы сможете не попасть на яйца. И запомните, на десятки яиц, если попадается одно бито и вы его забираете, вы попадаете на 10% от стоимости от самой упаковки. Ну а теперь приступим к приготовлению основного рецепта данного видео. Мраморные яйца, как я их делаю уже последние года 4, наверное точно, 4 паски. Мне понадобятся куриные яйца. Луковая шелуха, не обязательно только репчатый, я даже брал шелуху с красного лука, собирал ее предварительно. Обязательно понадобится марля, сейчас с ней проблема. Я пробежался по нескольким аптекам и магазинам, марли нет нигде, понятное дело, карантин, на маске разобрали. Но если у вас нет марли и нет возможности ее найти, возьмите обычный бинт, он тоже в данном случае подойдет. Также понадобятся нитки. Ножницы, соответственно. Отдельно хотел сказать вам по шелухе. Шелуху предварительно необходимо измельчить. Каким размером, до какого размера ее измельчать, решать вам. Ей мы будем делать рисунок на яйце. Поэтому хотите крупнее, хотите меньше. Красота будет разная в итоге. Шелуху можно измельчить предварительно, если она хорошо сухая руками, помять ее а потом аккуратненько ножницами порезать, и она получается достаточно мелкая. Сначала отрезаем марлю, кусок марли такого размера, чтобы мы в него могли завернуть яйцо. Вот таким образом, в мешок. Яйцо предварительно намачиваем в воде, обваливаем его в шелухе шелуху можно добавить на марлю и сверху можно тоже посыпать затем плотно заматываем в мешочек с марли прям закручиваем Берем нитку и фиксируем. Вот таким образом. Лишнее можно отрезать. Покрасить а их буду зеленкой. Я вам не рекомендую использовать какие-либо красители специальные для яиц, потому что ни один не подходит. Я много пробовал, здесь нужен сильный концентрат натуральной краски. Зеленка подходит идеально. Заливаем водой. Добавляем много-много соли. Соль позволит варить яйца дольше, чем обычно, и они не потрескаются. Ставим на огонь, вода закипела и варим 8-10 минут. Теперь нужно сделать яйца еще красивее. Берем спонжик, берем подсолнечное масло и вот таким нехитрым движением смазываем спонжик. И последнее. Я вам рекомендую использовать красители для перепелиных яиц синего цвета, красного цвета, зеленого цвета и можно оранжевый. Если будете использовать оранжевый, то чуть-чуть лучше передержите, чтобы яйцо э, больше приняло на себя цвет и было такое аж ближе к апельсину. Другие цвета не очень подходят. Нужен такой ядовитый натуральный цвет.